Модуль вектора магнитной индукции b равен отношению максимальной силы, с которой магнитное поле действует на проводник с током, к произведению силы тока и длины проводника. Единица измерения магнитной индукции в системе C ТЕСЛ